Здорово, пацаны! С вами Саня Джагернаут. Помните тот видос, где я покидаю танки? Многие бомбанули, что не будет туторов. Если я займу первое место в Мистер ТО, то вы еще услышите этот голос. Тут все взаимно. Вы мне первое место, а я вам тутор. Все в ваших руках. Ссылка будет в описании. Никому не верю, они много говорят. Тысять но это мой квартал, это мой квартал, это мой квартал, это мой квартал.